Друзья, я теперь все, я подсел на эту штуку, я строю лебедку, мы строим А2, вот прям вот все вот в небе, как это, эх, мы победим. Планера можно купить дешево, то есть за 1 евро иногда продают планер, можно купить и реставрировать его, если руки откуда надо растут. Набрал Bruno Baby for sale и мы купили за 10 евро. Владельцы их сказали, у нас второй планер есть, не хотите забрать вот так и СГ пришла. Здравствуйте, уважаемые любители ледных видов спорта. Я только что отмахал огромное количество километров и попал в осеннюю сказку. Посмотрите, как столько листьев. Класс. Я попал в Литву, в город Каунас, в совершенно замечательную погоду. То есть ехал сквозь какие-то дожди в Германии, туман в Польше. Наконец-то я в Литве, и сейчас вы не поверите, чем мы займемся. Вот канал Мечта летать же. Мы пойдем, посмотрим, как строят деревянные планера. Где-то здесь вот, друзья, расположен дом, в котором живет э, Бенас. Э, человек, который своими руками построил огромное количество уже деревянных планеров, и продолжает их строить, и мы попытаемся взять у него интервью. А я дико хочу сделать то, что я любил делать в детстве. Смотрите, вот так вот. Ой, даже немножко скучаю по такой осени, потому что все-таки я в Литве жил до 16 лет. Вот сейчас приезду и попадание вот в такую замечательную погоду. Это прям сказка. Замечательное настроение, значит ролик у нас получится. Итак, мы подъезжаем к цели. Навигатор нас ведет. Эки-ке-кей! Сеска. Лаводена. что hmm. Здравствуйте, уважаемые любители летных видов спорта. Лаводена, гербеме, спортами Мегеи. Всем привет. Ты, да, по-русски давай. Будем говорить по-русски. Хотя я отлично говорю на литовском, даже в свое время стихи писал по-литовски. Девушки пьяти. Жене не говорите. Венус все... Теперь его знают. Друзья, это один из тех редких людей, который делать умеет что-то вот, вот этими замечательными руками. Как обычные люди. Ну, как и все, Все, может быть, хотят, но не каждый умеет. И он строит планера. Настоящий деревянный человек может сам взять вот дерево, вот как видите. Забор забрать вот это. Ну, наверное, не забор, конечно. Но из этого забора взять и построить настоящий планер. И я знаю таких людей пока в мире двоих. Еще один ремир Климов, он живет в Новосибирске, и только что мы, кстати, с ним созванивались, тебе огромный привет. О, спасибо. Мы час проговорили, он рассказал мне столько веселых историй. Человек сделал своими руками тоже планер СЖ-38. Но так как он устроил его в свободное от работы время в стенах Новосибирского вот этого, Сибня, то Сибня первым делом захотел отобрать этот планер. Oh. <laughs> да, это я только что слышал. Mm -hmm. И этот планер бодренько спасли, причем у человека есть чеки на руках, все, что он сам все делал, все вот-вот. Только что единственное, он использовал помещение. Ну и там решили, что, -что. сейчас мы, Как это как часто делают? Отобрать и поделить. Здесь у нас не так. Друзья, смотрите, мы не успели войти в дом, а уже вот я... Давай, давай, Да, я нагло жу сюда, потому что Деннес, может быть, скажет, давай кифейкучи и так далее. Но вот посмотрите, как человек живет. Вот, я, вот. я поставлю чайник. Вы да, да, ты, ставь, вы ты ставь, ставь, ставь чайник. Да, да на ты уж, у меня уж надеюсь. Это, а друзья, вот посмотрите, вот, вот он, да, вот он вход в дом. Вот мой автобус. О, раз входишь так в дом, чпунь. Дверь закрыл и сразу чпунь первым делом. Куда? В мастерскую. Опа. А вы говорите, нельзя планет построить? Можно. Вот. Это, вот, лу это лучший вариант, потому что э, все. Потому что мы... можно, никто не перехватит по дороге в дом, да? Не-не-не, э, я имею в виду это в гараже. но пару лет назад мой Бро 9 Джогас, он был э, в комнате на втором этаже. Там угу. тоже теперь, теперь сейчас планер. У нас экскурсия будет. Но, то есть, получается, стандартный гараж 6 на 3 метра, да? Классика. Потому что 6 на 3 метра, сейчас я на себя переключу, друзья, у меня оператора нет, вы уж простите, канал у нас как-то бедный, <свят> <свят> потому что, да зато снимаем самое актуальное. А у меня тоже 3 на 6 метров гараж, правда к нему еще сбоку гараж, там я построил одну из самых лучших лебедок в мире, гидравлическую. Когда спросили немцы, Игорь, как тебе это удалось, вот, сделать гидравлическую лебедку, которая может с тягой 850 килограмм на скорости там 150 км в час тянуть планер закидывать там бланник за 20 секунд на 600 метров я говорил знаете почему она такая маленькая потому что места больше не было ну отлично это что за аппарат это первый литовский планер техник 1. но он как они взяли пример немецкий планер Похожий на SG, RRG Zjogling. Его немного переделали. И это был наш первый литовский учебный планер. Вот как сейчас Zille или там LAK-16. Тогда была техника с 1 Вот я его делаю. Я, друзья, я в диком восторге. я боню хоть могу. Дерево, я же вот это все вот, вот так же в авиамодельной лаборатории, то есть для меня вот эти все пупочки, но я вижу, что лазером резаная фанера, да, Некоторые и так, да, некоторые Ну то есть уже как бы, потому что я помню этот лобзик так, бзык зык зык особенно меня больше бесило эти нервюры вырезать, потому что у них внутри такая пиу, и ты лобзик застрял, ты только хрязь, нервюр, это хрусть, ты уж твою же дивизию. Ну, вот дерево. Это, конечно, вот для рук, э, это, наверное, самый кайф. Вот пришел с работы, например, или вообще на работу не пошел. И. Эх. Второй вариант. Второй, второй вариант. Но, а я, но лучше, если был бы первый. Ну вот, и вот так вот клеишь. Ну это же кайф, это просто вот. А, некоторые говорят, что ой, как все дорого, раньше в Советском Союзе было бесплатно, давайте нам бесплатно, друзья, бесплатно, сыр в мышеловке. А можно же самому. Ведь э, первые планиристы как делали там? Тот же там Антонов, Королев, они. Ну, строили же. Самое интересное, что. В мире сейчас возрождается идея собирать старинные планера. У вот сейчас э, куча заказов по всему миру бывает. Оттуда, оттуда, оттуда восстановить такой планер. Это же историю восстановить. Вот у нас есть идея восстановить А2 Антоновский. Вот моя такая мечта. Вот, ну, может и Я думаю Ты думаешь, сбуд... да. сбудется. Я хочу добавить, что все планера, кроме там, пар пару заводов, делаются дома. Да. В кухнях, э, там э, всяких заборов, и, ну, в гаражах, э, все планера Наш человек, наш, вот-вот-вот, э, гараж это место силы, гараж это там, где появился тот же реактивный планер, вот, поэтому, Эх! продолжим. Прошло полчаса, к сожалению, я ничего не записал, потому что мы просто вот как зацепились языками, так и... Куда сбежал? <смех> Час, наверное, мы проразговаривали. Про, про, про а в планерах уже кучу идей сгенерировали. Что будет дальше, мы сейчас вам все расскажем. Мы, я тренировался на литовском разговаривать. Я же говорю, стихи 5 писал. Вот, привет. <смех> Если помнит. <смех> <смех> так вот, мы, мы, мы, о чем это? Да. Сейчас мы пойдем посмотрим все помещения, где делаются планера. Завтра вообще уже запланированы полеты. К 2024 году собирается планер А2. Но, в общем, и лебедка делается электрическая, чтобы тягать планера. В общем, обо всем по порядку. Поехали! А вот постепенно мастерская готовящаяся, еще нет дверей стеклянных, красивых, но. Но это лавсан, авиационный. Авиационный лавсан, да. Так что вы не думайте, что это. А внизу, смотрите, какой песочек очень. Ой, как деревом пахнет! Вкусно! Одно крыло. Жир готова, вот. ну почти готова, не, пока не покрыт лаком, угу. надо шлифовать все. Но оно, оно должно потихонечку высохнуть, да, как-то? <связь> ну, ну, я вижу, что вот это вот как-то, как это называется, устаканивается или нет? <связь> <связь> Стабилизируется <связь> или можно сразу летать? <связь> можно сразу летать, делать обтяжку, но... Это крыло здесь, потому что нет места в гараже. А в будущем здесь будет авиамастерская. Здесь будем строить планера. Может быть, и А2. А2 будет готов! Олег Анатольевич Антонов это мой кумир, и вот мои мечты обычно сбываются. И вот сейчас точно родилась мечта построить А2. Их в мире нет ни одного, будет первый. И что мы получим? Медаль, медаль, медаль. Мы получим медаль. <сих> так если что если не дадут, сделаем. Если не дадут, сделаем. Вот эти тебе не нравятся? Да, это такие же. Э, слушай, ну вот на А2 было, были какие-то ленты. То есть здесь вот что-то такое вклеено, а там были ленты, которые натягивались, приклеивались мокрые. Они натягивались и создавали вот это вот подкосную всю эту систему внутри, ну не подкосную, ну, а пос как пос это. посмотрим, что это да, то есть меня это всегда настораживало, может быть, э, ну понятно, что надо делать близко к оригиналу, но может быть творческая переработка Я может думаю, быть все будет хорошо с mm -hmm. современными материалами, Антоновский планер будет э, лучше, чем было в те времена почему планиров не осталось? ну потому что их, их делали э, на максимум на 5 лет Потому Давай. что украл, выпил, в тюрьму. Нет, ну полетал, бах бах и, так сказать, новый построили. То есть, самое обидное, что в Дусафе, я помню, мне люди рассказывали, вот летчики рассказывали со слезами на глазах. Вот они плачут и рассказывают, как в канавы за тракторами запахивали, не знаю, кучу там, допустим, Як-12 был замечательный самолет, их было огромное количество по Дусафу, и в стране летало. И Як-12 был на балансе Дусафа. Но ДСААФ должен был получать там что-нибудь следующее, вильги, ну потому что вот висит самолет на балансе, его надо где-то хранить, как-то за него отчитываться, еще что то нафиг нужен такой геморрой. Что можно уничтожить, списать, он прослужил свои там 10 лет, 12-15, закопать в канаву, не продать колхознику, который будет летать там со счастьем, ну не было там, и, такого в Советском Союзе, а закопать. Вот закапывали, ЯК-12, потом что-то, ЯК-18 какое-то количество закопали, Планиров, планера А-15, просто вот все тоже закопали, один-единственный... Сейчас, ну там что-то в каком-то музее есть где-то, и вот в Литве есть летающий экземпляр, про него ролик на канале есть. За это, конечно, боль. У нас то же самое было, но только у нас чуть-чуть по-другому было, потому что власть там далеко, в Москве, так мы... Почему? Стик-тик, чик, тик Спрятали, вот у меня есть и Бро-12. Крылья, ну, к сожалению, БРО 9 ничего не осталось. Надо было все изготовить самому. Ну, там... А одиннадцать некоторые детали Одиннадцать ты же восстанавливал, да? Не, не, Нет-нет-нет, Аль Альгимонтас из ощущаю, Кстати, сегодня он прислал видео, он там летал с дымом на крыле Да-да-да да. И он уже... Видео-видео надо доставить будет в ролик да, да. да. Будет, будет, а будет будет, видео. Видео, видео, будет. И он восстанавливает э, А13 э, пилотажный. Угу. Ну вы представляете, какие люди э, подвинутые на этой идее, и они меня уже заразили. Все, у меня уже ты же крышен. Это знаете, вирус вот. Я зашел сегодня, думал, так проехать мимо, улыбнуться, чпуни все и вообще не сбежать теперь с этого. Так вот, а к вопросу, почему ничего не осталось? Потому что ну уничтожали, потому что так было удобно. Ил-2 видели живой где-нибудь? или еще чего-нибудь. Ну, просто к истории относились своей, там, не знаю, ну, как-то так. Одни вещи хорошо, там, например, парад, а другие вещи, как музей какой-нибудь, так похуже. Прекрасный музей есть в Германии, в Васркупе. Там огромное количество старинных планиров, и я, когда каждый раз через Вассеркупе приезжаю я просто хожу по этому музею, и вот у меня там час-полтора такого релакса, там вот посмотреть на всю эту историю. Очень такое место знаковое и доброе, и поэтому и, и ты смотришь на это и преклоняешься перед людьми, которые это все восстановили. То есть вот этот планер, и вот он в музее, он, причем вот деревянные планера они почти вечные, да. 40 тысяч. Да-да-да, я слышал про, про планер, это К-4, 40 тысяч полетов, да, да 10 тысяч часов. У Бенуса есть планер, который старше него. Да, 51-го года, Грунобеби. Ну, не думайте, что он такой, 51-го года. Он, он, ну, вообще, 81 -го, 81 -го, год, 81-го, да. То есть при должном отношении такие планера могут сохраняться, и, но, но, но, к сожалению, так получилось. Почему так получилось? Ну, потому что там сначала там война, потом там Дусафу нафиг это было не нужно, потом там еще что-то. Ну, вы, вы посмотрите, там, какой музей в Крыму, например, планеризма. Там есть музей, но вот, вот если к нему подойти, там можно с горя упасть, потому что одно название от этого музея Ну почему так ну потому вот чтобы этого поменять по каком-то роде э, ну есть люди энтузиасты им просто нужно дать возможность что-то делать и должны такие люди появиться которые хотят делать и вот э, э, в россии есть человек который тоже занимается реставрацией ну изготовлением планеров старинных э, мир он строит сж-38 немецкий планер полетав на этом планере наверное это зародило в меня какую-то идею что вот блин это же клево. то есть я я Представляете, какой дурак? Я в свое время, когда покупал планер Твинастер в Европе, моя жена слетала на Слинзби, Слинзб называется, да, да, такой свиньи. красивый двухместный планер. сидишь рядом, просто восторг. Она слетала, говорю, ну как? Она говорит, класс вообще, зашибись. Ну ты говоришь, слетай-то. Я думаю, а чу я? Мне вот на этом, на этой лебедке, на, на, на, на Твинастере своем стеклянном? Я тебе дико жалею, что не слетал. И я слетал на H38 и немножко меня вот этой, как говорит, это, босиком по небесам ощущение, что ты стоишь вот в воздухе. Это вот как параплан. Я на параплан дико люблю летать. Да, я, я тоже называю... Ты вот тоже это, летаешь на параплане? Да, да. Это как параплан, но только с ручкой. Кому не нравятся вот эти сложения, все на параплане, там нет таких. Ты просто летаешь как на параплане, только все патрулируешь ручкой. Все, все просто. И эти старые планера это не только вот как музейная ценность, это другая, другой вид полетов. Вот на современном планере, ну летаешь маршруты очень скоро, а там быстро-быстро, да, быстро, да, а, а здесь ты, ну как люди по покупают эти ультралег... ультралегкие планера от э, SWIFT. Да, я научился до SWIFT летать Сколько стоит SWIFT? 30, 38 тысяч евро стоит Свифт и 80 тысяч евро, друзья, стоит RK-Optidex. Старый деревянный планер, который э, еще может летать один, пару... Один, один евро? Ну, можно за один евро или пару... ну путут... скажи, пожалуйста, что это правда. Вот, да друзья, да, да, да. некоторые говорят, что планеризм это только для олигархов, которые наворовали денег. Ну, вот ну, посмотрите, олигарх похож? Нет, не похож. Конечно, конечно. Это простой. Простой спорт. Каждый может. Только нужно найти планер. Деревянный, старый планер. Найти можно общаясь э, с другими такими людьми. Такими же немножко... Про И шпроты еще сошел с ума, да? Да. Я помню все. Есть в Европе такой клуб Vintage Glider Club. Там люди меняются информацией, делятся планерами продают покупают реставрации занимаются каждый год собирается лёда вот в котором году будет литве в 24 -м. 24 вот будет возможность мы попробуем там Сделать этот А2? Э, да, <смех> это уже считайте, что он пообещал. <смех> Друзья, просто началось все, вот с шутки, а на самом деле очень, очень, очень есть хорошее настроение. И э, представляете, на планете этого не осталось. Вот на огромной планете Земля нет ни одного планера А2. А притом человек э, Антонов, великий и замечательный конструктор. И он этот планер-то делал, ему там было даже 30 лет, по-моему, не было. Потому ну, что да. э, его сразу после института отправили делать в туши завод. На заводе вот, до 1938 -го года э, развил производство планиров и действительно делали там огромном количестве. Мы сейчас думаем, как один сделать, а там штамповали сколько угодно. И в 1938 году, это кто там говорит, что АГГ, там, э, как э, товарищи некоторые способствовали развитию планеризма, в 1938 году завод закрыли, потому что пришел очередной человек, в руководство, там не знаю чего, и решил, что планеризм больше не нужен. Зачем нужен этот завод? А, закрыли, все-то другое переделали. Антонов, ну, представьте, человека дело отобрали, которое он там старался, делал, а потом, бац, закрыли. А потом в 41-м, как война началась, опять открыли, чтобы планера делать. Ну, так, закрыли, открыли. Ну, такое вот плановое хозяйство. Э, боль! Это боль! Я прям вот иногда вот этих вот чиновников ненавижу. Ну, мы к этому вернемся. <смех> Планера можно купить дешево, то есть за 1 евро иногда продают планер, можно купить, тут уже он же не нужен. И реставрировать его, если руки откуда надо растут, или построить новый? Да, есть чертежи, просто не надо браться сразу с трудного проекта, надо с попроще. попроще, да, и все можно. Вот ремир, хороший пример. Сделал этот СГ, чуть... да, Ко да. который у него чуть не отобрал Институт Сибня <свят> И мне кажется, он э -э еще там два или три строит. Да, мы с ним говорили, он особо это не афиширует но в общем есть очень большой интерес к этим планерам и вообще к, люд к людям, которые могут что-то делать руками. Поэтому, например, если вы научитесь хорошо строить деревянные планера, почему бы вы не выбрать это вам делом своей жизни? Вот Учились. И будут находиться мечтатели летать, которые, а, может быть, будут хотеть, чтобы вы построили ему планер, или просто вот, вот вы построили, потом решили с коллективом построить еще один, еще один. Это, этому всему можно научиться, и я надеюсь, что э, Бенос ну, нам немножко будет рассказывать, как. Да, я, я в будущем, ну, уже... Э, э. У него канал есть, только он да. его забросил, я свое смотрю... Написал, что-то выложил новый? Нет, я подписан. Я, я вам ссылочку дам в описании Я попробую сделать пару видео, как, как делать эти э, планера. Э, Вообще-то, здесь нет ничего сложного. Э, в прошлом люди делали вообще э, не было там э, таких инструментов или или там современных материалов. И вообще, когда почитаешь, Клея, эти, книжки, да, почитаешь эти книжки, там они работали э, в холоде, делали из ничего. В <клёх> <клёх> <клёх> холоде про холод не <клёх> надо. <клёх> <клёх> Ой. Да, теперь мы, у нас все есть, машины, клей. Ты знаешь историю, почему не полетел, как Антонов вообще открыл вот этот погранслой там и так далее, как это все работает? Нет. Я тебе расскажу. Значит, первый планер Антонова, который он делал э, в Заратове, что ли, делали планеры, на нем пытались летать, но не летел. И так не летел, и сяк не летел, и уже Антонов уехал из этого города и попытался, значит, и без него планер полетел. Он говорит, а как полетел? А вот как-то так. И потом, во время Второй мировой войны, когда десантные планера летали, летчики говорят, слушай, что-то планер не взлетает, вот так вот, то сяк, вот, вот пытались взлетать, не взлетает, вообще что-то фигня. А говорит, а что с крылом? Так что с скрыло? Ну, только Иния вот много. А там образовались вот такие иголочки не то есть рост. И образовался тоже погранслой такой ненормальное обтекание профиля, mm -hmm. а кривое. Только в первом случае получалось, что через ткань проходил воздух, и получалось вот это вот, э, ну, тут вот тут этот слой, да, туда да. и не летел. А полетел этот планер только потому, что дясит это намокло. Да. То есть прошел дождь, намокла ткань, и ткань мокрая перестала пропускать воздух, и тогда планер первый раз полетел у него. Вот такая история. Да, так поэтому современные материалы позволяют сильно улучшить. Мы надеемся, что... Ну, не надеемся, мы уверены, да. что можно будет сделать крепче, прочнее и, там, кстати, ярче. Тогда такой творческий вопрос. А какие материалы используются? Да. То есть сейчас, я так понимаю, что это... Уже очень дефицитная финская фанера, очень а дефицит. В России производят э, То так, есть... такую же самую фанеру. Э, есть завод. Э, можно использовать финскую, но ну, мы и в Европе э, покупаем... Раньше финскую, финскую да. Да, Но видите, друзья, в России говорят, что уже начали делать такую фанеру, поэтому мы... А какая толщина? Здесь 0,8 мм. 0,8 фанеры. Да. Ну, сталь 20 уже у нас найти э, без шансов. Так, я использую этот американский американскую сталь э, авиационную э, 4130, она Ну, примерно, примерно то же самое. Да, она крепче. Ну, вот так все красиво, вообще прям. Каждая нервюрочка, все склеивает. А, а, а вот эти растяжки, угу. знаешь, откуда? Откуда? Струя, струя, э, рояль? Рояль. Я знал, я знал! Покупайте старый рояль. Да. Лебедь, Россия. О, видите, российская рояльная струна, да? Самая лучшая. Да, вот, да. видите? Как это? Микс. Отлично. Ну вот так, друзья, вот такая мастерская. Я думаю, она будет становиться все лучше и лучше. Закончится здесь ремонт. И будет все прям. Ух! Это прицеп, на котором можно все перевозить. Я так понимаю, что он достаточно универсальный, да? Ну да, на нем побывало много планировок. Нем... Смотрите, это в лажементике туда вставляются крыло. Э, из дерева тоже такие лоджиментики. Все это там тудым-сюдым переставляется и прекрасно все вводится. Прицеп... В Grunov Baby. Прицеп простой и хороший. А сколько у тебя планиров то есть сейчас? Точно, коллекция ну, старинных. Три летают. Летает, Зав... это... завтра это... увидишь а, Другие проекты. 8 Восемь, друзья. Мы завтра будем летать на старинных планерах. если погода. Если не обманет. я не обманул. Погода погода может. погода может обмануть. Чего ты не помещаешься у меня? Кадр, ну-ка. Я большой. Да. Это, не, это я камеры еще не умею шевелить. А, у нее стабилизация... Я слишком вот так мотыляю, у нее работает стабилизация, поэтому так плохо она снимает. Я начинающий оператор, друзья. Тем более самый оператор. Так, что-то мы как перед расстрельной стенкой какой-то стали. Сейчас я хоть спрошу, как это все делается, а то все рассказываем, рассказываем. А, Белос, как, из чего вообще все это делается? Ну, понятно, что реальную стру струну нам показал. Дерево какое? А, сосна. Угу. Сосна. И политовский пущис. Я только что ему переводил. Готовил его, переводил ему как пушчис. Ну, еще используют эту американскую спрус, называется. Это тоже сосна, но чуть-чуть другая. Мы в Европе делаем и сосны. Клей. В прошлом использовали казиновый клей. Иногда встречаются планера, старые планера, которые склеены с этим клеем, но э, нужно очень аккуратно смотреть, что эта э, склейка была надежной и таких планиров трудно, но возможно восстановить. Вот, например, моя Груноу была вот, э, склеена с этим казеиновым клеем. Но это казеиновые, это какие-то рога варятся долго-долго, да, долго, да? Да, да. Такой, такой холодный клей еще называют а теперь феноль, формальдегидный клей mm -hmm. или резор... резорциноль, как он называется. Так вот это и сейчас yeah. резорциноль, да? Да, да, да. Это... А название его аэродакс. Это mm -hmm. обеционный клей для дерева. А, то есть для... специально для да, дерева, да, чтобы да, самолеты да, делать из дерева? Он mm -hmm. держит 100 лет, не бывает никаких проблем. Знаю, что некоторые клеят эпоксидки. Это тоже можно. Есть и авиационная эпоксидка для, для, для дерева. Но я, я не люблю это. Я вот как и да, ну... говорили, вот такой пример. Бросьте на землю две деревушки и одну накройте целлофаном. И посмотрите, которые из них э, сгнёт э, первые и увидите, что это под целлофаном тоже с эпоксидкой, она только, э, столько не живет, как э, вот как этот э, клей аэродаркс. С ним чуть-чуть э, труднее работает, э, нужна температура э, минимум 18 э, градусов, э, потом эти струбцины, всё надо ставить на струбцинах. Э, хорошо прижимать и зато такой планер будет жить очень вечно. долго а мы хотим чтобы планер который мы построим жил долго вечно. вечно да представляете потом будут говорить что там вот эти вот два сказочных весельчака построили планер единственной планете то есть друзья хоть Приятно сделать что-то, что осталось в единственном, ну будет в ближайшее время в единственном на планете экземпляре. Я прям вдохновлен этой идеей, поэтому я вот сейчас хожу, как это. Дай-ка я, это, как? ты как можешь меня теперь поснимать? Давай, я буду нюхать, как, как шарик такой. Главное ничего не сломать. Ну, все такое вот прям аккуратненькое, то есть прям вот я смотрю и моя душа авиамоделиста. Я же все-таки модели строил когда-то. Она радуется. Вот это, представляете, это авиамодель только большая. Вот такая. Ях! Красота! Скажи, пожалуйста, дерево, соответственно, оно же должно быть сухое. То есть основная проблема. Я общался с ребятами, которые что-то пытаются строить. Они говорят, а где взять дерево? То есть, как вот купить хорошую сосну, чтобы она была там не мокрая. Что ее там... ну, вот надо, надо собирать. Так никогда не бывает, что приходишь э, эту лень пиве, uh -huh. А в э, Да, и там э, сортировано там: здесь авиационная, здесь для, здесь стройматериал Не, не ну авиационное, да, сложно сейчас найти. Покупаешь, честно, покупаешь идти? много дерева, дерева и собираешь. Просто ну, есть... там бывает, что там покупаешь доски и э, из этой доски получается там пару. Э, ну там же нужно, да, чтобы сучка не было, да? То есть ты выпиливаешь кусок, да, да, чтобы... Да-да, эти слои должны быть прямые... И... А, прямые слои... Да-да-да, uh -huh. потом ты их, как сказать, ставишь, где тебя нужно. Например, на нервюры, они ставятся вертикальные, в лонжероне тоже. Uh -huh. В других местах нет, нет разницы. Что у нас тут есть? Опа! Ну, oh -oh. Ого! Ну, планер-то понятно, а это что такое? Ого-го-го-го-го-го-го. Иш-350. Вот, друзья, видите, не только, не только едиными планерами иш Я такого вообще и не знал мотоцикла. Ну, что, выглядит очень симпатично. Ну, 49 й э, год, это... знаешь, а вот 350, это была копия немецкого мотоцикла BMW. А, нет, БВ у него другой, другое, у него оппозитник. ДКВ-350-х было. Ну, война кончилась, увезли весь завод и сделали Иж. Да. Ну вот у нас помимо самолетов еще и мотоцикл чуть-чуть есть. Ну, Мне да, нравится, что это. Мне, мне кажется, да, что эпоксидка может быть избыточной для дерева. Именно за счет того, что где-то намажешь избыточно, образуются полости невентилируемые, не высыхающие. Это да, все может. Главное, что мне всегда казалось, что это может как-то рассыхаться, там еще как но я смотрю, как настолько все красиво, все склеено. Дерево, друзья, не имеет усталости. То есть вот эта штука, это лучше металла, просто потому что если металле. Кстати, вот бланники попадали в свое время, а где у него корневая часть? А, там. там. И у дерева как есть? Если хорошая вентиляция, там ничего не происходит, он.. Сто лет держит. Так, вот, а, а узел... вот, вот все книги про дерево начинаются э, э, с, этих, с этих времен э, про фараонах. <сорвен> Деревянные <сорвен> саркофаги, вот, 2000 лет. Да. А не держит. Держит. Так что, видите, друзья, если саркофаг ну, не держит, то планер точно выдержит. <сорвен> Это, я так понимаю, Подкосная штука, поэтому вот это одна точка, да, и подкос еще. Подкос идет здесь. Вот некоторые детали для подкоса. А ты хочешь сказать, что вот это крыло держится на 8-миллиметровом болтике, да? Да, да, да, Друзья, вы можете представить? Вот, вот, отверстие, вот, ну, кстати, хорошо сейчас видно. 8 мм болтик. И на этом всем держится крыло, на котором летит человек. И ничего, и все держится. И такие детали я с лазером. Да-да. Uh, yeah. Ну ладно, да, удобно. Раньше это было все как-то так резать, вот вот Сейчас, иногда Иногда делаю вручную, если там пару мелочей, тогда... Тогда болгарка, да? Ну, uh. да, да. Вы не можете себе представить, как я скучаю по болгарке. А, Мне да. недавно нужно было что-то дома сделать, для дома. Жена все говорит, сделай да сделай, я вот даже забыл, что. Я достал болгарку и сделал это. И вот этот запах горелого металла, Оо! Как же я по этому скучаю вообще. Ткань. На обтяжку, да? да. А это, она это получается. почти, почти прозрачная. Синтетика. Да, это, да? это синтетика. И она, соответственно, там какое-то время держит этот ультрафиолет, служит, а потом можно его перешивать все время, да? Да, да. Но есть другие способы. Там есть теперь немецкая такая. Называется она Orotex, угу. э, но она дорогая, ну... А, он прозра... а чем она лучше? Э, она держит э, ультравиолет э, побольше. Угу. Э, Меньше весит. Угу. Э, ну, проще, мы... проще работать. Короче, вопрос нет, мы, мы такую берем. <свят> <свят> Эту надо покрывать лаком, этот Аротекс нет. С Аротекса можно. Ну, моделисты знают. А он бывает прозрачный. Да, да. Есть... То есть По идее, можно взять прозрач... и Я даже да? имею. Сейчас покажу. Может, мы. Э... Ну нет, тогда на медаль даже. Если мы А2 сделаем прозрачный. Никто не будет знать. Она выглядит как старая ткань. Да? Да. Ну-ка. А, да, слушай, точно. Действительно, смотрите-ка. Вы... И все будет видно. Все будут нервюрки видно. Да, как да, это да, вся. Да. Ой, какая вещь. И она чуть-чуть такая, как желтая, как.. Да-да-да. Вот, мне кажется, то, что надо. То, что надо. Все, берем. <смех> <смех> Заехал в гости. Все, пропал. Сделать А2. Почему А2? Потому что, во-первых, это на них... Не... Чертежи сохранились, да, да? Да. А, о чертежах. Комплект чертежей на старинный планер достать достаточно сложно. У Беноса вот есть какие-то чертежи, вот как это все выглядит. Вот как, как из чего все делают. Вот. Дефицит. А на этот планер полный комплект, да? На этот планер почти полный комплект, но он э, делался чуть-чуть по-другому -секре Секреты, секреты, я камеры снимаю, секреты О, вот он, самый главный секрет, черт, спрятал уже Спрятал Ну вот пост, пост у этого планера чуть-чуть другое, чем на чертеже Физеляж я вам покажу сейчас, он наверху стоит, уже готов тоже <с Arnold screams> <Toddie> Тут Пока ракурс съемки найдешь, умаешься. К вопросу о чертежах. Их нет. То есть просто удивительно, да, цивилизация наша, но вот то бумажки потерялись, то сгорели, то еще чего-нибудь. На кучу планировок, кстати, чертежи некоторые есть, но они лежат под грифом совершенно секретно до еще 2024 -го года. Сколько осталось? Два года. Еще три года ждать. Прежде чем сто лет пройдет, например, на некоторые планера, которые в 2024 году выпущены, чертежи были, а они засекречены. И вот, вот хранить вечно. Почему так? Вот как раз Ремир обращался в архивы в России и говорит, ну дайте вы ну, чертежи, ну на планера, но ну, это же уже, ну это только историческую ценность представляет. Нет. У нас написано храните сто лет, секрет через сто лет снимается. Ну вот так вот. почему ну, так получилось, что вышла такая книга Шереметева, Многие из вас, из вас знают. У меня есть. Мне а, подарили. У меня нет. Да? Нет. Не, не надо. У меня PDF есть. Так вот, в этой книге есть прилично, ну, скажем так, чертежи, по которым можно повторить антоновские планер А2. А на других просто, просто нет, Так это единственные, кажется, планеры двухместные, которые имеют чертежи Да, ну, и, вот, и, вот. И, я, я летаю только на двухместных, на одноместных скучно, поэтому вы решили, что медаль же хочется, нас двое должны вместе лететь, с медалью У нас в Литве тоже летал вот А2, нам он тоже интересен а летал на дюнах, да? Не-не, э, недалеко от Каунаса, в Кармелове, там э, был, ну, тоже до Сафа, угу. И там подготавливали э, планеристов для транспортных планировок. Десантных. Десантных, Десантных? да. Есть даже фотографии, я пришлю, где там гондола с такой большой лапой, с парой. Чтобы можно было приземлиться в темноте. Да. Тренироваться, да. вот. А, а потом, кто-то говорят, улетел через границу. У улетел в запад, на Поликарпове, и потом Сталин запретил летать в клубах. Которые э, недалеко от советской границы, да. Чтоб неповадно было. Ну да, да а чтоб так... не убежали. В вот, Литве э, тоже летали нелегально, там пару лет, но потом там... Ну, потом там, да. Все как обычно. Самый интересный вопрос, друзья. Вот я, например, начал летать, я пришел на все готовенькое. меня засунули в баник, пунь пунь полетел, то есть руками своим ничего не делал. И мне интересно, вот я задал вопрос Венесу, почему же он пришел, он решил делать сам планер, а не прийти в аэроклуб, там взять готовый планер, на научиться летать. Почему? Ну, все началось в книгах. Там в книгах читал, и там такие, знаете, слова. Сделали планер. Подождите, а, извиняюсь, а какие книги? Ну, там литовские про... Когда литовцы начали летать на этих склонах. Mm -hmm, mm -hmm. А тоже и в России, в Крыму, там такая книга Шелеста, кажется, была: «С крыла, от крыла, да, Вскрыла, открыла. Вскрыла на крыло. Как делали планера, как сами летали? И мне вот это застряло. Как, как это сами делали планера? Это возможно? Как это возможно? Как они делали? Там, и там из того началось. Там, и, и Летали тоже, они садились на одноместные планера э, с резиной, там, использовали эту резину, чтобы подняться в небо. И вот э, мне это застряло, что планеризм – это простой вид спорта, это все должно быть просто, это не моторы, это не, не там сложные какие-то инструкции, это все должно быть просто, летать должно быть просто. Вот. И эти планера такие и есть, вот я имею в виду, в виду старые планера, они простые, их управлять очень просто, э -э, летаешь э -э, медленно, ну вот так и есть. Это мой сын. Да, друзья, летать просто, и, конечно, для меня было тоже шоком. Когда я, я вообще не рассматривал никогда планер, что я когда-то на нем буду летать, для меня вообще эти люди казались небожителями. Я летал всю жизнь на парапланах, и я первый раз полетел на планере в 37 лет, и как-то вот влюбился в это дело, и научился летать, и там, да сейчас я вот уже там, в Альпах кое-что могу, класс! И это ступенька за ступенькой, и с этого можно начать. А у меня, знаешь, как, как было? Ага. Э, я начал э, летать на планерах, э, а потом была такая, ну, юность. Знаешь, ага. там мотоциклы, ява, там девушки. Девушки. Но, а, да, а, да, а потом э, да. такой яп, по этот, э, перерыв а, а. но и... Э, а ты, подожди, ты начал летать, летал на этих... ЛАК-16. Э, лак, 16, лак 16, в, дет, э, в детской да. школе, да, друзья. это да, да. юпыши Юпша. Да. Очень хорошая тема. Вот. И потом я обнаружил параплан. Это, как я и говорил, это было просто, медленно. И, но мне не нравилось вот это эти складывание. Да. Я сделал ошибку. Я села на параплан, который был... Высшим классом? Вот. И... А потом я обнаружил вот старые планера. Это как параплан, но... Только с ручкой. <смех> Прав правильно. Да. Да. И, кстати, насчет учиться на планерах старинных. Учились же без вот этой технологии двухместной. То есть да. сначала пуляли с рогаткой, я вот сейчас на свифте научился летать, и меня сначала популяли рогаткой, потом выше-выше, потом сразу прицепили к самолетику, затянули, и вот я полетел. То есть технология отработанная, она действительно работает. То есть на этой штуке можно, не умея летать. От нуля там используя ветер, подержать ручкой, чтобы он там побалансировал. То есть много наземных упражнений подготовительных, много тренировок на Земле, но через это все можно прийти и полететь. Отличная рабочая технология. Какой планер ты первый сделал? Я занялся реставрацией. Ну, как? История началась с когда вот у нас тоже пришел этот Евросоюз, открыли стены, мы сразу увидели объявление. Там, я как сегодня помню, вот, планер полторы тысячи евро. И до этого момента... Э, когда я не увидел этот планер, я еще думал, что там может это просто эти чехолы продают или это шутка, или, да? или, или что-то другое. Вот, когда я заплатил полторы тысячи евро за нормальный ну, планер, на котором можно летать. Вот. А что это был за планер? Это был El Spatz 55. А, это 15 метров качества, как у бланика. Такой же у меня и теперь есть. Завтра увидишь. Мы же даже полетаем. Вот. И открылось это как рынок. Мы увидели эти планера, потом я... Поляки меня пригласили в этот слет старых планеров. И там идет обмен информацией, люди делятся про реставрацию, кто, кто что продают, и как мы говорили, вот, там можно получить планер за 1 евро, вот. Так, первый был Шпац, потом двухместный у меня был Бергфольке, летали мы за женой, даже маршруты летали, нормальный планер, вот. Были другие реставрации, первый, который я сам сделал от Болта до, до прибора, вот этот Бродьевич Огос. Завтра тоже. И завтра мы наедем зажжем. Да. Это к тому, что чтобы вы не говорили, что спорт для олигархов. Нет. Главное желание. И знаете здесь самое важное что? Это, наверное, энтузиазм людей. Вот это все достаточно заразительно. То есть вот я приехал к Бенусу в гости. Ну, я, мы с ним знакомы были как-то по интернету. Да, да. И сегодня я увидел, вижу человек, у него горят глаза. Наш человек, в общем. А он организовал в Литве слет, то есть у вот этих любителей старинных планиров бывает каждый год слеты. Бенас, меня жена вместе организовывали слет, упарились. Он, я его пытал, расскажу что-нибудь, ничего не помню. Кое как началось и все закончилось, одни картинки остались. Но ну, представляете, да, что организатор это организатором быть ужасно. Но э, до сих пор говорят, что это один из лучших слетов в истории и всем понравилось. И в 24-м году Возможно, будет его повторение, тут уже вот я прям тоже, если получится, сделаю лебедку, мы сделаем, может быть, А2 к этому слету, то есть я прям горю этой идеей теперь, вот, тут он, вот вдохновитель мой сидит, и тяжело вообще было, как, как, как вообще идея возникла, слет, и насколько, почему ты не испугался, что вот, ну, там, я потяну, не потянул там, ну, э, прежде всего, я, ну, как начал э, поехать эти слеты, я, ну, грустно было, потому что я понял, что мы остались 40 лет назад. Э, я имею в виду... В Европе уже было 40 лет эти слеты, а мы про них ничего не слышали, не участвовали. Я даже не говорю, что у нас не было ни одного литовского планера, которого мы могли показать. Но идея пришла не мне, а был фаундер, который собрал этот клуб, Крис Виллс. Он уже шел в небеса. Он однажды пришел и сказал давай надо делать э, слет в Литве. Никто там не был, посмотрим, как там получится, вы увидите, должно быть все хорошо. Ну и мы так и вот и решили. Вот. И когда э, цель э, слета тогда э, сразу такие отдельные цели, что что-то надо показать к этому слету. Может, какой-нибудь планер да, отреставрировать или построить. Вот. Так и вышло. Ну это вообще так замечательно. А почему, друзья, не, не было, не участвовали в этих слетов? Но ну, во время там Советского Союза как-то особо старинными планерами, я так понимаю, не сильно кто-то интересовался, потому что ну не нужно, наверное, это было. А даже то, что было старинное, наверное, сохранить-то особо не получилось. А картина в Европе и в Соединенных Штатах Америки совершенно другая. То есть там любая летающая техника. Она стареет, но она достается энтузиастам, которые, не знаю, вот хочется иметь самолет 38-го года. Вот он возьмет этот самолет, он будет за ним ухаживать. И, в принципе, авиационная техника, если ее обслуживать, ухаживать, восстанавливать в каком-то виде, она очень долгоживучая. То есть сейчас в мире куча летает техники, там еще 30-х годов прошлого века. То есть самолеты там скоро будут, которым там 100 лет, а он еще летает. Я вспомнил у нас в Европе, еще э, такие есть музеи, ну, конечно, в Асеркупе там все планера могут летать. Да, но... все летающие, да? Да, но есть пару музеев, или там не музеи, там э, клубы, это в Лаше, в Англии есть такой музей э, Heritage Center, Gliding Heritage Center, ну, как это, планерный э, исторических mm -hmm. э, планеров э, не, не знаю как точно перевести но там планера летают и вы тоже можете летать там там э, станешь э, членом клуба а и будешь летать на стоянном планере да да ты платишь это мембершип свой mm -hmm. и можешь вот приходишь в ангар вот с этим и летаешь такой же музей э, летающий музей есть э, в Дании там был там Немножко такой. Замкнуты э, были, да? Да, ну, ну там тоже все все планера могут летать. Вот. Вы знаете, как клево. Раз, пришел. Вообще здесь клубная система достаточно развита. И позволяет, я уже говорил часто в роликах, что э, за месячную зарплату, ну там, не знаю, у французов она, допустим, минимальная полторы тысячи евро. Износ клуб полторы тысячи стоит. И ты за одну месячную зарплату можешь целый год быть членом клуба, летать на планерах чем это минимальная зарплата, ну здесь там по-другому какая-то минимальная зарплата, но износ, наверное, у вас не, не очень такой высокий в клубе, да? сколько в да. Каунском клубе? Ой, даже я не помню. Слушайте, ну я помню, в Вильновском клубе я плачу, по 50 евро в год, взнос, ну правда там какие-то расходы идут на буксировку, еще на что-то, но в целом это, это реально доступно, но это доступно, если есть некое а сообщество людей, а, а б государство этому не помогает, ну хорошо ладно не помогает хотя бы не мешает то есть убирает вот этот весь геморрой связанный с летными годностями по максимуму упрощает скажем так делают процедуру прозрачной убирает коррупционную составляющую когда можно там когда невозможно сделать приходится что-то покупать за деньги еще чего-то еще чего-то там землю и проще то есть допустим аэроклуб получил землю под свои нужды, не платят за нее ни налогов, ничего. То есть это все делает вот этот вот летный спорт доступным для огромного количества людей. Там, я сейчас летал во Франции с аэродрома, которое государство сделало, и говорит, вот летайте, бесплатный аэродром, ты приезжаешь? Я приехал со своим планером полетел. То есть это те кусочки, которые… что такое государство? Это государство – это что-то, созданное для того, чтобы людям было хорошо. Ну вот такое государство должно быть. Нет, намекаю. Мы <свят> никогда о политике не говорим. <свят> Чтобы хоть как-то вернуть кусочки истории, я знаю, что сейчас, например, восстанавливают Сикорского самолет Римурнца. Но он, правда, не летающий экземпляр, а просто макет. Пол, ну, макет полностью весь, вот как он был, в объемный дереве. Тоже очень дико интересно. Потому что Сикорский, один из таких тоже выдающихся конструкторов, ну, потом он эмигрировал. И Собственно, вертолеты, по сути, с него начались. И если бы это все восстановить, сколько было, как, насколько это было бы интересно, и интересно было бы людям, э, ну, не знаю, конечно, молодежи сейчас интересно это или нет, но мне, например, я музеем, особенно техническим, я как-то в Мюнхене попал в музей, мы ехали нечаянно там, и заехали туда в 11 часов. Я думаю, ну, сейчас часочек побегаем, и потом пивка и обедать. Да. Меня оттуда вот так вот царапывали вечером уже там седьмой час закрывается музей, вытащить этого маньяка. Вот при этом при всем при том, что авиационный отдел этого музея не работал. И это, я в музее там по в техническом. Но помимо этого бывают разные другие музеи, поэтому музей я очень уважаю и, а сейчас еще проникаюсь к глубоким уважением к реставраторам. No. Те, кто могут взять и сделать то, что когда-то делали. Потому что иногда невозможно. Это намного проще, чем кажется. Ты получаешь удовольствие работая работы на планере. И летаешь, и летаешь как на ультралегком планере. Вот, двойная такая. Поэтому мы глядишь и кого-нибудь вдохновим на создание микроклуба, то есть собирайтесь там компашкой, ищите того, кто умеет работать с деревом, и все вместе с энтузиазмом строите планер, например, А1 или там. Есть чертежи. Да, есть чертежи, чертежи, есть хорошие чертежи планера да. А1, АЖ 38 мирамир строит отлично. Рассказайте, как я летал. Этом? Ну давай. Я только что полетал на реактивном планере вместе, написал программу, показатель там, сделал, конечно, несколько таких фигур не очень правильных. У меня адреналин наш из ушей лес. И я приземляюсь, бегать, давай вот теперь на этой штуке. мужики, дайте отдохнуть, дайте. Мне говорит, залезай, сейчас мы тебя на этом тридцать восьмом покатаем. Я говорю, а как чего? Ну ты что, ручка педали, что здесь может быть? Слушай, ну а угол там прибор, прибор, где скорости? Так скорости нет. Так как? Ну у тебя вот дует тебе в лицо, значит, скорость есть. Ну сначала ты не понимаешь, что вот как так можно было, а ну, <laughs> как-то так непривычно. Ну и я думаю, ну ладно, ну как мне, Глядят же люди, не убились до меня, ну и я как-нибудь. И потом раз-раз, тюнь, спарт, вот эта штука, и, и эта штука пошла, и там раз, угол, ну, ну как-то бы, как руки сами пошли. И у меня только одно было ощущение. я, а, я да, все, на весь этот аэродром, и так как я угол тангажа взял правильный, то лебедка, даже тохлая, которая там была, она вытащила меня метров, наверное, на 150. Но я смог сделать полный круг. Все разворотные. Мне еще ребята говорят: это первый раз, когда там на 38-м сделали вообще полный круг. Профессионал. Очень. Мне настолько понравилось, что. Я, я сначала не понимал, зачем это. Но я могу теперь понять, какой кайф от этого полета. Даже просто по кругу... Все и как происходит? Много же этих планетов... А да? собираются люди, просто там летает меняется То есть они, они, получается, меняются. Ты можешь да, полетать они... на каждом, на разных планетах. Да, да, да. Если друзья там или... Ну, понятно, понятно, что ты там не, не самоубийцы который... Ну, сейчас я он... тут, это... да. да. Нормально, да. мы все знаем друг друга так что там просто ты... даже по кругу ты слетал да. то есть ты сделал круг и у тебя уже хорошее настроение ты сделал другой на другом планере третий на третьем потом вечер общение да? то есть в этом весь тоже огромное количество кайфа можно поразить километры по небу можно э, вот так слетать с ветром в лицо с запахом вот, вот этого всего солнца ну реально круто ух я ж прям это захлебнулся по За, слухам мы завтра может быть полетаем какие сложности при полетах на планерах вот, старинных буксировка дело в том что не каждый планер вытянет там какая-нибудь современная современный летательный самолет да. там потому что разница большая в скоростях то есть тогда чтобы парить ну, или чтобы летать скорости используясь меньше то есть планера делали с низкой удельной нагрузкой Uh, и поэтому это позволяло летать медленно, медленно летишь, медленнее снижаешься, и, допустим, там поток обтекания можно было парить. Викус, ну, как, викус, витей, как... Стали, резины, и там, все, да, ну, да. ну, вот, Бро-9, вот, например, скорость 80 буксировки. Буксировки. Да, да, мы пробовали с Вильгой, но с Вильгой, знаешь. Ну, э Вильга уже там, она минимум на 100 летит, и вот только качается. Да, да, да, мы... ну, да. Так что проблема с буксировкой, и это решает... Э хорошие хорошие Лебедки, которые тяжеленные с остальным тросом, то есть когда там ставят ту же лебедку, которая там, не знаю, закидывает АСК-21, вот так. Там ролик этот гуляет по сети, когда два студента приходят да, выше ноги головы. А, и Слишком большая тяга может быть, тяжелый трос, то есть вся эта нагрузка на, на легкий планер да. это избыточно. А трос там, вот я как-то летал в Лемундекере, во Франции там стоит огромный такой грузовик, лебедка, и я спрашиваю у них, слушайте, а как вы тягу мерите? Да как, говорит, по, -по, -по прогибу троса. Я говорю, как это? ну господи, 5 мм стали, вот она вот так вот дубой повисает. Вот такой прогиб хороший, а такой, не, такой же многовато тяги. И да. я считаю, сколько это весит. Я говорю, а сколько получается? 180 кг, весит только трос от этой лебедки. Ну, представляете, дополнительная нагрузка. А если планер только 100 кг? Да. И я да. что делал? Я на своей лебедке, которую я построил гидравлически, использовал синтетику. И там километр троса, вот 1200 метров, 220 кг. Да. То есть 180-20. И сейчас мы строим лебедку электрическую которая позволит нежно буксировать, там начиная все от парапланов, то есть минимально оттягивание на этой лебедке будет там, 30 килограммов, а максимальная будет 800. То есть вот такой диапазон, причем моя лебедка гидравлическая предыдущая, она тоже это могла, но сейчас в век уже новых технологий, отработав технологию на парапланерных лебедках электрических, мы вполне сейчас видим, что мы соберем гидро... электрическую для планиров. планы это сделать... В 2024 году. Тогда же, когда Тогда, когда же я два, и попробуем с системой возврата троса. То есть система возврата троса довольно редко используется в планеризме. Но, в принципе, позволит одна лебедка затянули, смотали трос. В воздухе прям затянули, смотали трос. То есть, одна лебедка заменит барабана 3-4. Но мы, конечно, не будем говорить, что мы на ней весь слет проведем, но она будет одна из рабочих лебедок слета, и посмотрим, как на нее прореагирует прогрессивное человечество то есть перспективки, ну тогда, тогда я сейчас это и подведу. <свят> Друзья, интервью получается очень э, таким э, сумбурно-коротким, потому что я просто вот так две с половиной тысячи километров проехал проездом, чпок сюда, бум бум, а, а еще мастерская, в которую можно заехать, поэтому на какое-то количество вопросов я уже, ну, какое-то количество, что я смог на задавал, остальное придумывайте вы, потому что я надеюсь, это не крайнее интервью, мы обязательно Будем дальше это все продолжать, сейчас я сниму материал в мастерской, его вставлю, и завтра у нас полеты. Ну полеты уже пойдут, конечно, отдельным роликом, я думаю, что, да. Да, Может, мы там... что надо это делить на два, такое интересное все, столько всего интересного. Поехали! Как хранится готовая продукция, вот смотрите, это хвост, направления. Вот физеляж. Вот как выглядит одноместный планер. Вот такая красота. Что вот такой простой фюзеляж красивый. Ну а обтекаемые эти балочки. Ну да, ну прям. Ну только надо еще шлифовать все. Ну, понятно, покрыть лаком. Ой, красота. Вот такой сиденье красивенькая Что так визуально все крепко. Прям даже вот смотришь. Га гаечка корончатая. Все как положено, все по авиационному, не, не по мухры Прям все, ух! Да. Ну вот это золото для самодельщика. Да. вот склад счастья, вот где хранятся запасы. 50 евро, 100 евро, 160. Лист 50, 50, 50, 50 стоит? Да. 50 евро лист? Да. Ни хрена были. по России дороже дороже еще почему да. то есть финская здесь дешевле стоит чем да. в россии ну понятно не ну просто если производства действительно немного то себестоимость растет я друзья как-то покупал сцепление на заводе то ли в женске где-то то ли еще что-то и зашел говорю, сколько стоит ну, там, времена стоило родной фондовская стоило весь редуктор в сборе с цепью со всеми пирогами стоило 100 а это 81 такая пентефлюшка. Они говорят: ну как, у нас завод, у нас все серьезно. Я прям коврот, что ли? А я говорю, как все серьезно? Ну, сейчас увидите. И я, чтобы заплатить эти деньги, кучу рублей, я пошел. Значит, у меня одна тетушка один штамп поставила. Правило к следующей. В общем, я обошел 8 тетушек, потом еще сходил на склад. Мне, значит, один выдал, другой выписал и так далее. То есть непонятно, почему у завода такие накладные расходы. Поэтому фанер, дорогая. Верный iPhone спасает ситуацию. Включил вспышку. И вот мы можем пройтись, посмотреть на остатки планеров. А это что такое лежит? Это эксперимент. Эксперимент? Да, это... сколько продержится на открытом болтике. То есть это ты какой-то планер вытащил и смотришь, сколько она продержится, да? Нет, я шучу. А я, видишь, верю. То есть что это выкинули такое? Это уже негодные крылья, потому что... Их оставили там, ну там была махинация, ставили на открытом воздухе пару, на пару лет И, и, и вот и теперь ну, эксперимент, да. сколько продержится Видите, еще не развалилось, конечно на таком, на таком летать уже нельзя Этот планер я восстановил, он в полупнисе в аэродроме пригоден а То есть это от него запасные крылья что ли да, были? Да, да, да, да. Mm. А что это за планер? Uh, это L немецкий планер. Uh -huh. Очень это была моя мастерская, теперь склад. Uh -huh. Заходи. Опа. Теплоты немного, но uh -huh. это что у нас? Это К4. Двухместный uh -huh. немецкий планер. К4 деревянный. Да. Это постройка uh -huh. уже послевоенная или довоенная? Да, он послевоенный. Он учебный такой летатель над аэродромом угу. и вот самая большая ну, как работа была э, вот помнишь мы говорили о клей так э, немцы после войны использовали такой клей э, каурит называется и он получил влаги mm. все Рассохлость. Раскле... То есть ты, ты его именно восстанавливаешь, что это оригинальный да. планер? Да, да, да. О. И э, все это переклеено. А то есть ты его разобрал? Да, и переклеил. Друзья, посмотрите на этого героя. Надо. То есть вот ты вот это вот скрывал полностью все, да? Здесь было немного работы, было с нервюрами, там... Но, но полностью вот эти надо было вскрывать, да? Некоторые, некоторые. А, а как ты определял, что, надо, что не надо? Некоторые были после ремонта и уже сделаны с хорошим клеем. А, понятно. То есть ты, по сути, убрал вот этот вот клей да. невнятный, который был, на да. который не хватало... Но эти крылья были после аварии и там все было. То есть не были поломанные? Да, да, да, надо было. К4 это получается по сути какой-то из планиров Шлейхера? Кайзер. Ну конструктор был Кайзер, а производитель Александр Шлейхер. тот же друзья это как это прародитель моего планера J32M моей принцессы. Ну, ну, здесь вот э, этот розовый клей есть? есть коврит, и смотрите, что получается. Вот, О, вот друзья, видите, до чего будет? А почему его использовали, Тенек а, не не не да, денег не было? Не знаю. На хороший клей денег не было. Ну, вот он коврит. Кайзер, кстати, построил, наверное, самый удачный планер в мире для обучения, это ИСК-21. До сих пор, я считаю, что это вот лучше, точно ничего не придумано. Вот мы на такой турбин реактивный ставим сейчас. А это вот то, с чего он вот начинал, получается. Да, убираю вот металлические детали, это старое, но Какое хорошенькое. хорошенькая. А в чем прелесть, кстати, sk 21 получилось? В том, что такой же толстый профиль. То есть Кайзер использовал на пластиковом уже планере вот такой же толстенный профиль, если крыло АСК-21 посмотреть. Это позволило сделать безумную совершенно прочность. Ресурс последней модели на SK-27B 18 тысяч часов уже расширен. Ну, мы все знаем, да, что деревянный планер, вот как раз такой, да? Отлетал... Да. Вот, вот э К-4? Как... Вот да. А, -4. вот, друзья, вот это что. Эта штука, ну, не конкретно этот, наверное, планер, а такой же, только другой, на той же марке, отлетал 10 тысяч часов и 40 тысяч взлетов. Вот вам ресурс. А О, вот здесь нужно. стабилизатора от Бро-12 э, Контрабанды привезли из Белоруссии Ты смотри, сейчас, знаешь, что за Белоруссию делают? Даже в Москве берут комсомольских правдецов и все. И я, я, я ради планеризма могу сделать все. Давай мы скажем так. Друзья, мы ради радиопланеризма готовы на все. Как это? Нет, диктатором, дало и так далее тому подобное. Свободу людям. Мне всегда было интересно посмотреть на качество Симферополя, как все сделано. Ну и как? Ну, металлические детали так себе я скажу. Не сталь 20, а сталь 10? Или... Ну, не, не очень аккуратно сделано. Ну, Но основное, что ты мне рассказал, что, друзья, вот когда делают, вот, допустим, стабилизатор, да, там здесь нервюрки чему-то приклеены, нужно залачить. Так вот, лакировщица делала так, шмык, шмек кисточкой, шмык, шмык, шмык, шмык, шмек -шмы, и где-то не попадает. И вот это где-то не попадает, оно просто приводит к тому, что... Но я должен сказать, вот клей, например, ага. казеиновый, очень твердый. У меня есть такая, ну как горелка, угу. а, тёп, пар, там пар идет, А чтобы отклеить, можно чтобы отклеить, я поместил этот шланг внутрь угу. и продержал, продержал полчаса ни, ничего. Вот клей хороший, а лакировка иногда, вот видите, с какими-то бывает. Вот этот оригинал, цвет оригинал. Да, слушай. А сам планер сохранился, нет? У меня есть еще крылья, э э руль поворота, М -м. один элерон. Вот э надо делать. Ашкинис это литовский конструктор, который очень много планеров построил. И, собственно, легендарная брошка, это же его, да? Который, на которой детишки все учились там. Да. Да, да, да, да. Это красный, это бро 12 в крылья. Вот оригинал ага Просто многие знают его только по брошкам, что вот он делал там квадратники планер, на котором детишки летают. На самом деле, видите, у него огромное количество планеров А эти планера Симферополь делали, да, да? Да, да? после войны? 120, каждая, кажется, штук было сделано. А куда э -э -э... все пропали? Один у меня, один в музее, другие не знаю. О, представляете, сколько было красивых планиров да. и... <кх> и вот... Ничего не осталось. И этот планер очень уникален, потому что э, э, мысль конструктора была сделать такой планер, чтобы он мог с лебедкой подняться максимально высоко. То есть он был, соответственно, прочный, легкий. Да, и у него есть эти закрылки типа Фаулера или угу. как их сказать, ну как у Юнкерса. Вот, и рекорд в Литве окажется 800 метров. То Закидывали есть... его с лебёдки? Да. Ого-го-го-го. Да. Ну, с, с, с, с, с геркулесов. Так. Я вот покажу этот э, К4. Угу. почти подготовлен э, по краске. Вот, фюзеляж К4. Это вот того, который 40 тысяч вылетов и 10 тысяч часов ну Смотрите, ферменная конструкция из тонких, тонкостенных трубочек, вот это все варилось, причем варилось все этим э, газом, газом. Да. то есть это, это варили еще газом, не было вот этих полуавтоматов, видите, все как аккуратненько сварено, а отверстие зачем это, чтобы э -э, приклепить этот э, плексиглаз, а, понял, да. очень большая кабина, удобная. Для инструктора. Слушайте, я надеюсь, я на нем слетаю когда-нибудь. Смотрите, какая сейчас. И потом мы в ролик со слетаю ставим вот эти кадры. Ух! Ну, ты знаешь, такий случай, когда можешь посмотреть, заглянуть в хвост. Вот я своему планеру хвост вот так заглянуть не могу. так вот раз. Ой, ой, ой, ой. Чтобы не сломать что-нибудь. Ничего, ничего. видишь, видите, друзья, как могу в хвост посмотреть оттуда на себя а -а -а. Собственно, это будет такая такой цвет или это просто загрунтованно это mm, угу. понял вот видите все тяги тяги тяги но это было Мед медные. реставрация потому что почти все детали было нужно сделать заново. заново? То есть, заново. ты хочешь сказать, что фюзеляж ты говорил заново? Мы его купили как э, легкий проект. Давай купим. Э, сейчас скоро, э, да, скоро будем летать. И купили его, не зная, что покупаем, мы ну, э, просто заплатили деньги. Э, Кто-то погрузил фуру, привезли, э, посмотрели комплект крылей выбросить вообще. Mm -hmm. ну, Фюзеляж можно восстановить, тогда получили и другие крылья. Ну, и понятно, их... что будет работать тоже. Да, да. Получилось. Но он теперь будет как новый. Ну, лучше. Лучше. Лучше, лучше. <смех> лучше нового. А -а -а. Мне дико этот мультик нравится. А, -а, -а. а это вот как да. раз уже вот это модное? Руль поворота. Да. Нет, нет, нет. Это тоже то самое, только М. серебрянки. Ширилла. Ну, модная будет еще красивее. Да. Ткань, которая. Ну, красиво выглядит. Это все. Так, а это ты хочешь сказать, что заготовки на будущие да? да? проекты? То есть да. вот такую сосну где-то спили удачно. Да, да. Во. Как корабельный лес раньше растили. У меня есть контакты. И, и, я сказал, надо дерево. Он пригласил меня, пойдем. Нет, нет, не, не в этот ангар, в другой. отдельно. Для таких, как ты. Для таких, как ты. классно. Видите, друзья, историю чинят вот здесь, то есть ту историю, которую теряют потихонечку, потому что там какое-то время просто забили что а на что-то. Она раз так и восстанавливается. Вот где-то добыли крылья. А крылья, кстати, с красными звездами, это где-то было, получается? Это здесь Литве? Еще? Литве? в Литве остались да? да? да он, Литве. То есть вот в Литве такое, такое сохранилось. В, я недавно видел, продавали планер Мак 15 Да и пытались так? его купить как-нибудь. и, это... и, и Папуста тоже летала в Литве, а нам он тоже, э, тоже очень. Интересный. я знаю, что продали, но там был металлолом, хлам. Нет, там не хлам. Что а, кажется, возьми. хлам там э, просто для чертежов. Чтобы а, для сделать. Что чертежи Да, сделать. да, да. Он там находится, там. Э, там вывозить на оленях. Да. <laughs> Я, я просто следил за этим проектом. Мак-15, очень интересный майовский планер. Это не летающее крыло, по-моему, все-таки, но что-то типа близко ну, почти, к этому. Почти да. там. Он крутил пилотаж, влетал на каких-то там уже слетах послевоенных. Действительно, оригинальный проект очень. И с ним что и связано, что многие люди пытались уже делать. Я видел в форуме ветку, где там, ну, видно, два человека уже практически собрали полностью планер, почти он готов и пропали. На связь не выходят, как-то все это заглохло. То есть э, пошутят про этот планер, что кто его начинает делать, тот потом куда-то пропадает. Ну, они там делали, я видел эту ветку, они там делали его по-своему. А, то есть, типа, подумать и придумать средний чертежи. Нет фанеры, давай возьму что-нибудь другое, Там нет клея, давай это попробуем. Я знаю такой момент. У нас тоже самодельщики так делают. Они строят, строят, и когда придет этот день, когда надо летать, они понимают, что они не хотят на этом летать, потому что. Они его так построили. Да. Вот. Я думаю, там тоже самое. Да. Вот. Ну, может, да. Мы, по крайней мере, А2 будем строить абсолютно правильно, потому что я чувствую, что вот. Глубоко, уважаемый. Реставратор явно в теме. Много про это знает. Поэтому великая удача вот так нечаянно ехать и встретиться. Здесь еще есть второй этаж. О! Это еще не конец. Это только начало. Ну там полный склад. Ну ладно, слушай, ну тут это в любом случае жизнь, друзья. Вот вы... О! Секретные чертежи. Это можно снимать? Да-да-да. Кстати, это, это для К4. Он, он, кажется, получил. А это что за мотоцикл? Уже продан. Ну-ка, ну-ка, да, что за это? 49. И 49, 4949 49. 49, 49 года тоже Я еще больш... один. Я большой поклонник российских мотоциклов. По кто... старых, старых. Ну, которые только после войны, раз и да. или до войны. Или до войны. Да. Да, вот здесь горлучечки всюду. Да. Э, вот так вот. А где ты их вообще находишь? Стреляли, да? Стреляли. Ух. Слушай, ну красиво вот все. Это пальцы родные все вот эти, или это уже переделано? Все, тачили, я да? все делал, все тросы, все пальцы новые, все нервюры, стабилизаторы, угу. все деревянные, детали. А сколько пляски э, с бубнами? Колесо там, все, все, все, сиденье, все, все новые. Все, все сделал заново. Да. Погнали на второй этаж, а то батарейка садится. Так, давай. Осторожно. Вот руку здесь, ага. другую здесь. Друзья, рискуя жизнью. Лезем на второй этаж, потому что. Как это канал мечта летать хочет показать вам ага. все. А? Так руку здесь, вторую здесь. И не... И главное не, перепу... не перепутай, <свят> <свят> <свят> а то как полетаем? Ой, это же как, как гараж как у электроника. <свят> Вы смотрели фильм Приключения электроника? Вот оно, <свят> прямо Гегей. Ух. Еще фирменная какая-то конструкция. Вы не поверите, но здесь был. Снимали приключения электроника? Нет, это был гарниз. Я знаю о реафоруме. Его там все обсуждают. Так вот, он был собран здесь. Но я имею в виду реставрацию. Оргинал. Я его привез из Австралия. Ага. Такая... А, вот, вот это, получается, летало до войны. Да, да. О, о друзья. Такая самая, э, э, с которой ты летал. Г-38, а, да, вот. Да. А, я даже, даже смотрю, думаю, что это лежит. Это как да. раз то, на чем сидят. У них, соответственно, было плоское сидение, да? А я летал? Да, да по-моему, у меня тоже было плоское. А вот здесь, знаешь что? Трос, который Нет. мы тебя. Резиновый. Резиновый. Это прям тоже довоенный? Нет, кажется, после войны, но... Ну, слушайте, настоящая штука. Я когда летал на CFT, там современная такая резиночка, да. которых много-много-много сделано. Да. А здесь, видите, все по-настоящему. Вот они оригинальные педали. Связь, вот она. Вот, вот она история лежит. Есть люди, которые ее находят. И не дают, так, не дают э, ей пропасть. Э, завтра увидишь на Бро-9 э, такую ага. же самую так, конструкцию. Да. И э, история такая. У нас в Клайпеде после войны э, Ошкинис нашел э, вот эту гондолу от СГЭшки. Mm. И он долго не думал. Он взял эти педали и потом они ставили на Бро-9. Такая история. Ну, логично, нормальный узел хорошо спроектированный. Слушай, а как вообще вот состояние, то есть клей вот и так далее, то есть вот это... А давай ничем клеили? Казиином. Казиином и Казиином да. получается вот, вполне все дожило, да? Да, да. Есть, для... В отличие от этого странного розового клея. Да. Вот так вот. Казиин лучше чем курить. Надо почитать, как казин делает. Я помню, что какие-то рога варят, варят их варят, варят их варят. Я-то на ПВА обычно все клеил. Ну ПВА это. Я в Англии видел вытащили там, ну, вытащили в России лонжерон от Як 1 Mm -hmm. Там деревянный лонжерон был, и э, я видел кусок, этот кусок в Англии там, на фирме, реставрации, и тоже был склеен козеином, как камень, там ничего mm -hmm. не, не испортилось, все хорошо. Так и, что, вот, что деревянные самолеты – это сила. Э, у нас э, некоторые думают, что деревянный самолет – как каменный век. У нас на аэродроме до сих, вот, сейчас работает буксировщик Робин который является там французским деревянным самолетом, который просто офигенно летает. Их сейчас строят новые, и строят из дерева. Поэтому дерево это, при соблюдении определенных условий, великолепный авиационный конструкционный материал. А что это за нервюрки? А, это старые проекты, это mm. для, для поликарфа. По, по, по два? Да. И... Не доделали не доделали или потом Доколраб был первый двухместный планер, который разрешили им построить и летать. Здесь не видно, но здесь инструктор имеет только педали. А, то есть ручки нету? Ручки нету. а а, нет, нет, а, Это, да. какой ужас. Ну, ну, он, теперь, теперь этот фюзеляж переберут. но ага. инструктор сидит э, выше. Ага. И, Если что, и... дают по башке курсанту. А -а -а. Нет, да? он может взять за ручку. И я видел не раз такую картинку, там э, в первой кабине сидит приличная девушка, угу. а второй инструктор э, с фонаром. С фонарем? С фонарем, да. А, потому <свят> что он ее трогал? Она цапает за ручку, а она... А, <свят> я думал, не за ручку цапает. <свят> Друзья, видите, я вот почему, я не знаю почему, но мои мысли сразу о плохом. Что инструктор сидит и цапает девушку, та ему фонарь в глаз. Все логично, видите, не так. Цапает ручку, а девушка, пытаясь тоже ручкой управлять, делает ему фонарь. Ну, да. в конце концов, две версии имеют право на жизнь. Крыло было взято от, ну, в принципе, от Baby. Форма, да. она чуть-чуть больше, чем у Груноу Baby. Фюзеляж, задняя часть. Это да, как-то? Да, деревянная, такая простая. Но планер получился очень-очень хорошим. Очень-очень хорошо парит. Сколько в мире, говоришь, осталось таких? Четыре. Четыре вот четыре таких ну, где, красивых планера. Ну, где, где. Да, и это вполне рабочий можно сделать летающий экземпляр. Да. Вот фюзеляж, друзья, от этого планера, который, на котором девушки инструкторам фонари ставят деревянный. Ну то есть есть некоторые повреждения, но это все спокойно чинится, восстанавливается. Да, да, без а как, допустим, вот такую э, дру? То есть, вклеивают новый кусок фанеры? Или... Да, как, просто, да, просто. Ну, клеить что Что вы раз, так, так и склеить можно. Да. Ничего сложного, наверное. Тогда руки... Это и руки? СГшки. Это и а Какая ткань, оригинал. До военная? Ну, я так думаю. Ну, друзья, видите, до Второй мировой еще. Как вот. бумага. Как бумага. Ну, ну, ткань при этом же. Да-да. Достаточно прочная. Ну, вот как строили. Ну, еще... я верю, что она была уже перетянута. Не, ну, да, наверное, да. перетянута, но, но дерево это самого вот. Да. того вот до... Да. Ух, красота! А как вообще он мог, смог сохраниться, еще главное, интересно? Ну как, я когда-то работал в музее, угу. и мы так посмотрели, что в музее нет груно-бэби. -э, и я так решил, что, ну, надо поискать, купить, чтобы было в экспозиции. И я просто в Google набрал Grunow Baby for Sale. И как-то мне выбросили там немецкий eBay. И мы купили за 10 евро, кажется. И когда приехали, они сказали, владельцы их сказали, у нас второй планер есть, не хотите забрать вот... И sg пришла. А, удивительно, то есть покупали Grubman Baby, а за 10 евро, за 10 евро купили SG. Друзья, видите, как, как вот некоторые говорят, вот, не найти, как все сложно в этой жизни. Вот, главное желание, то есть двигаться вперед. Двигаться вперед, мечтать, и как-то раз-раз, видите, все потихонечку и налаживается. довольно секретные фотографии. Где? Ну, мой, мой первый планер, ага. а, после ресторации, потом был такой двухместный. Ну, а после двухместный это что за? Это Беркальк. А, Беркаль, ага. Ага. Да. Мой Груно Биби, на котором ты завтра, я думаю, полетаешь. О, вот, друзья, вот на таком. Ну, только без свастики. А, ну это, это было сделано для снимок. Ага. А, Гарниса, другой гарниз в музее. А это гарниз, это получается... БРО-23. Uh, uh, было три сделано. Uh -huh. uh, настоящий, который вс uh, все знают. Uh, это БРО-23КР, uh, который был в же... А вот это что за? Uh, отец жены сделало, Ньюпор. Ньюпор? Да. И он... летает? Да-да, uh, он тоже конструктор. Вот это да, То есть он, он сам сделал самолет и вот на таком Ньюпоре старином летает? Yeah даже самолет можно построить, если было желание. Я вообще преклоняюсь перед людьми, которые хотят что-то делать, что-то строить, и когда им особенно не мешают, вы видите, что творятся чудеса, начинает восстановление какой-то старинной техники до создания реплик. То есть главное хотя бы вот какой-то, не знаю, создать комфортную среду для таких самодельщиков, и тогда все это расцветает, живет, процветает. Друзья! Посмотрите, какое чудо. Это пайпер деревянный в самолете, который полностью был собран человеком у себя дома. То есть он выпилил дверь, двери на кухню или как-то еще там. Ну, короче, в общем, модифицировал свою квартиру так, что этот планер деревянный он собрал у себя в квартире. Ну, в принципе, видите, он достаточно компактный, крыло длиной не очень большое. И удалось собрать самолет самому. Прекрасно, просто вот. Я преклоняюсь перед такими людьми, которыми говорят, хочу самолет. Берут свою квартиру, переделывают так, чтобы взять и собрать. И летать. Но кто говорит, что летать невозможно, летать сложно, вот он. Кабиночка такая, один с другим. Ну так все красивенько. Вот так все деревянненько. А перед ньюпором еще был биплан. Похож на Бюкер, может. Угу. А с мотором джабил. Угу. Двухместный. Красивый самолет. не Я бипланы очень люблю. Бипланы это вот если самолет, то... Мы даже этот биплан использовали для буксировки. Грунал. А, Потому что с Грунау тоже такая же самая проблема. Низкая с, с, с Вильгой нужен опытный пилот. Там надо летать с закрылками, очень аккуратно. Никаких резких движений, как там пилоты буксировщики любят так... А, да-да-да. Я Это пару напекирование... раз в штопоре был. На Вильге? Да. Так, с этим бипланом очень приятно. Класс. Да. Ну, и сейчас же он летает, да? Да-да-да, все летают. Все летает. Я преклоняюсь. Друзья, на этой оптимистичной ноте у нас все сели батарейки и так далее, а меня дома ждет мама. Мы первую серию заканчиваем. Я приобщался, что так спонтанно... Как обычно, все хорошее получается спонтанно. До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. Ждем, ждите вторую серию. И она обязательно будет. Эй!